Бахат Рубаев поручил ускорить реализацию проекта по возобновляемым источникам энергии. Первый зампред обмена и исполняющий обязанности бизнес-омбудсмена обсудили итоги деятельности института за 2022 год. Мешкеки подняли тариф за вывоз мусора. Активист Скоро-Заим Норматова отпустили под домашний арест до 20 февраля. В Кыргызстане в банковской системе имеется 600 миллионов долларов, из них 40% наличными. Пара дзюдоистов из Кыргызстана завоевали золото и две бронзы на турнире в Португалии. По поручению президента в этом году необходимо построить более 50 малых ГЭС. Об этом заместитель председателя Кабинета министров Бакат заявил в ходе коллегии Министерства энергетики. В ходе заседания были заслушаны и обсуждены отчеты об итогах работ Министерства подведомственных организаций предприятий топливно-энергетического комплекса за 2022 год и планы работ на 2023 год. Бакат поручил соответствующим руководителям обеспечить энергетические компании необходимым оборудованием, а также ускорить вопросы реализации проектов по возобновляемым источникам энергии, отметив, что в случае затягивания данного вопроса будет рассмотрена возможность возврата сертификатов. Первый заместитель председателя кабинета министров Адулбек Хасмалиев встретился с исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена Нурлана Мусралиева. В ходе встречи стороны обсудили предварительные итоги деятельности Института бизнес-омбудсмена за 2022 год и планы на 2023 год. Нурлан Мусралиев проинформировал Адулбека Хасмалиева о поступивших жалобах в Институт омбудсмена за 2022 год, отметив, что то количество жалоб по сравнению с предыдущим годом уменьшилось. Бишкекчане начнут платить за вывоз мусора по новому тарифу с февраля. Об этом агентству сообщил директор муниципального предприятия Тазылы Храмис Алиев. Он привел новые тарифы. Так, они будут составлять для бытовых потребителей 41 сом за человека, для субъектов 361 сом за кубометр, Пенсионеров скидка с половиной сома за человека. Активистку Орозаим Нормату отпустили под домашний арест, как сообщает пресс-служба суда, постановлением Первомайского районного суда города Бишкеку от 30 января подозреваемый Орозаим Нормату ранее примененная мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест сроком до 20 февраля 2023 года. Напомним, МВД сообщила, что в рамках возбужденного уголовного дела по статье 278 частью 1 был задержан 21 человек. На сегодняшний день наличной иностранной валюты банковской системе достаточно – порядка 600 миллионов долларов, из них 40% в наличной форме. Об этом на пресс-конференции в «Хабар» сообщил официальный представитель Национального банка Ида Карабаева. По ее словам, ранее наблюдался определенный дефицит наличного доллара. Это было связано с введением санкций в отношении стран основных торговых партнеров. Пара дзюдоисты из Кыргызстана взяли золото и две бронзы на международном турнире, который проходил с 27 по 30 января в Алмейде, Португалия. От Кыргызстана приняли участие воспитанники федерации пара дзюдо Алихан Джумагулов, Хусан Гзехайт Бамат Ибраим Суранов. Девушка завоевала золотую медаль, парни бронзовые, показав лучшие результаты в турнире.